Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, потом и кровью вы выполнили норматив под прошлым роликом, а именно нужно было собрать 30 лайков под постом ВК, вот, только сейчас вы их собрали, <свят> эти 30 лайков, хотя на ютубе было 40 норматив, ну но вы аж 50 набрали на ютубе, но почему-то ВК вы 30 не могли никак набрать, и аж на стримах пришлось вас мотивировать набрать 30 лайков, вот собрали, и я... Спешу для вас выложить новый видос по Мормиксу с нуля, 102 часть прохождения Мастера, которая была записана аж давно уже, и только сейчас, потому что я ждал, пока вы лайки наберете, только сейчас выкладываю ее. И следующий норматив будет 35 лайков под постом ВК и 45 на Ютубе. Я надеюсь, вы выполните норматив этот, потому что он сложнее, чем предыдущий. Но я надеюсь, потому что я для вас стараюсь, я для вас снимаю стримы регулярные, выполняю ваши заказы, вот, в принципе, я думаю, вы наберете их, я в вас верю, потому что реально норматив посложнее уже, а учитывая то, что вы просто еле выполнили. Ну, я надеюсь, вы выполните, этот, 35 лайков под постом ВК и 45 на Ютубе, ребята. На Ютубе без проблем наберете, а вот в ВК у меня вопросы, на самом деле. Ну, я в вас верю, ребят, я в вас верю. Все, приятного просмотра этого видеоролика. Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Сегодня прохождение босса Греймастер на фейке вормикс 0 но сегодня буду проходить не с двух аккаунтов вот сегодня я прохожу с изабеллой вот короче нужно его затравить но что-то не получается пока нормально затравить его так короче хп потеряли но ну, ничего страшного от на изи можно вот затравили он появляется рандомно конечно же всегда Короче, надо рушить карту, сейчас будем правую часть карты рушить. Вот. и чем лучше разрушим, тем лучше будет. В принципе, босс легкий, да, довольно-таки легкий. Единственная проблема, то что у меня блок не улучшенный, не, не до конца. Видите, синий блок, нужно красный, в идеале. Плюс луч тоже не улучшенный, тоже в идеале нужно красный луч, красный блок. Ну и так можно пройти его, вот. Этот босс вообще в одиночку проходится, если уметь проходить его. Но я не умею проходить в одиночку, это там задроты там умеют. Я просто мало на этом боссе играл. Здесь можно рушить аномалии, он будет создавать э, новые щиты свои, вот эти вот гравитационные, надо их разрушать будет. Но ну, можно их не рушить. Если не рушить, то сложнее будет проходить, если рушить, то легче. Но я обычно не рушу их. Здесь мы будем, скорее всего, рушить их. Я обычно так прохожу, то есть не рушу аномалии эти, мне хватает карты. Но тут придется, скорее всего, рушить. ж да. поделать уж. Вот эту штуку надо сломать. Потрачу минки. Так и, скорее всего, ну атомку тратить я не буду. М -м, не знаю, что делать, не знаю. Пропущу ход. А, в арсенале запутался еще чуть-чуть. Бункера нету просто. Он обычно, короче, дает базуку, потом дает грейпушку, если близко находимся к нему, или буран, Вот три оружия его основные. Который он дает. Больше он вроде ничего не дает, но иногда все-таки еще может дать. Но обычно три оружия использует. так, легкий босс. Так. Минку не буду тратить. У меня нету, потому что я даже. Короче, что можно тут сделать? Можно просто забуриться в карту. Обычно я вот тут борюсь в карту. Это очень хорошее место, потому что тут база обычно делается. Вот. Плюс ко всему, если тут стоять, тут он бывает наверху появляется, этот босс. Прям сверху можно луч давать. Ну, снизу. Когда босс наверху, снизу луч. А он наверху, короче. И изи его добивать. Лучом в конце. Вот, короче, сейчас его надо затравить, его снова. Мой ход у меня... Вот этот артефакт, короче, урон к яду. Небольшой. Есть урончик. Хоть у меня раз боксер, но все же артефакт тут немножко поможет мне ситуацию разрулить но особо не сильно влияет Но все же у меня лучше нет артефактов шапки нет лучше я шапки артефакт не покупаю вообще пока что зачем покупать если и так нормально пока что все идет у нас Вот у него 1000 хп, он уже юзавший. Это хорошо, что он юзавший уже. Сейчас можно дать газовую, кстати, да, насчет газовой Можно давать газовую. Спокойно. Если зайти в поле, давать газовую можно. Я об этом даже не знал. Ну, я этого босса очень давно не проходил. Ну, я проходил, но я не все фишки знаю. У этого босса не все фишки знаю, поэтому... Такие пироги. <как> вот и сейчас можно дать блок, а, он потому что может быть заюзает еще перевязку, не знаю. А, что? Простите. А, что? Простите. Простите что? <просту> взял, короче, и вот этот... щит нельзя попадать, короче, а я взял, попал. Вот аномалию можно сломать при помощи снайперки снять. ХП дополнительные Блока больше нету. Ну и ладно. Главное, что это был не красный блок. Конечно, да, обидно, что он заюзал. Но зато больше юзать не будет ничего. Можно уверенным быть. Так, что можно дальше сделать? Ну, дальше просто надо пробуриться в карту. И ждать просто. Мы довольно неплохо сломали карту. Единственное, можно еще порушить немножко вот эти пиксели. И маленькие. Маленькие части карты, которые остались. Можно их порушить, они могут мешаться немного. Сейчас, ну, можно с якором, короче. А, не, нельзя. Ну, короче, эту аномалию мы не рушим уже. Потому что смысла нет, ее рушить уже. Не успеем. Одну сломали, и ладно. Сейчас, короче, что можно сделать? Я даже не знаю, что можно сделать, но, наверное, карту рушить надо. Попробую вот так вот. Ну, более-менее сойдет. Вот, сейчас, короче, надо опять его затравить каким-то образом, пока не знаю каким. Ну, блок рано, конечно, давать было. Я аномалию не сломаю никак. Я не знаю, как ее ломать. У меня снайперки нету, поэтому я не знаю, как ломать снайп... э, Без снайперки я аномалию. Его травить сейчас надо, по идее. С перчаткой вместе, вот. И это будет нормальный ход, я считаю. Блок стоит, если блок не стоял бы, травить было бы нельзя. Потому что он может вампириться очень жестко. После того, как мы зайдем в щит, она будет снимать ХП, а ему вампиризм будет даваться. И поэтому Надо. Перед тем, как травить, надо блок дать. Ну. Не всегда, конечно, он сильно регенится, но очень часто. Короче, я тут накосячил. Я, я уже три хода слил, считайте. нормальных. Поэтому тут реально моя ошибка очень жесткая. Ну, сейчас мы ждем, пока он травится. Короче, вот... Я не знаю, что тут можно сделать. Наверное, вот так можно сделать. Да уж. Ну... Короче, мы тут вообще ню делаем. <как> ну, в основном я делаю дню полную. <как> ну так-то босс легкий очень. Вот, я в аномалию ТП шнулся и, короче, снял ХП ему дополнительный. Ну, здесь, короче, 4 луча, и мы дадим. Благо, луч улучшенный. Вот. Плюс атакеры у нас в принципе неплохо, я думаю. Должны затащить этот бой. Но, единственная проблема, то, что вот аномалия может нас прижать. Это реально проблема. Что аномалия может нас зажать и Мы можем не пройти. Но тут так-то изи прохождение уже считаете, смотрите. А я даже дам перчу. Получается сейчас. И, в принципе, это все. Все, осталось подождать, пока он появится Над нами. И да, 4 луча. Ну, у меня луч не улучшенный. В идеале то надо и блоки улучшенные, и лучи улучшены, но это ничего страшного. Если аномалии разрушать, я просто не знал, что их можно раньше рушить. И вот Изабелла помогла чуть-чуть типа, понять. Вот. И еще один луч пошел. Все, и тут еще, короче, он блок пропадает. Я надеюсь, мы тут забьем его. Два раза с хватит урон это хоть не, не улучшенный луч, но я думаю что хватит Пер перч стоит поэтому он попадет по нам единственное может этой попасть ледяной буран дать и, и за себе и мы не добьем его если он если он за о а лазер, за лазер закрыт блин но это проблема. Если лазер закрыт, мы не убьем его никак. Это реальная проблема. Что лазер нас закрыт, и мы не можем добить его никак. Поэтому придется сдать. Пока он нормально появится. Опять. И лазер снова открыт будет. Ну да, стазис, я стайзис брать не буду, у меня мало, ну. Точнее, поштучный, не поштучный то что у них много туда лучше их сэкономить все надеюсь он появится там где надо нам о шикардос появился просто шикардосно. сейчас даем луч лазерный ему и добиваем его на изи чак Главное, лусь нормально, не криво. Главное, чтобы я сейчас выжил, просто понимаете, что я могу сейчас просто не выжить. И если начну его бить, каким-то образом это поле расширится еще. О, изи, изи вин. Греймастер пройден. Спасибо ребят за ваш просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь ко мне друзья, прокачивайте реакцию, вступайте в мой клан и всем удачи и увидимся в следующем видосике.